Мы с тобой уже взрослые дядьки, да? Ну, так-то есть, маленько. Мы же должны играть в Hearthstone по-взрослому, да? Это как? Ну, так как мы играем очень давно в хардстоун. Очень давно, да? Я думаю, пора, Я думаю, пора, пора. пора купить стартовый пакет, нет? Да. Я думаю, пора все купить. Пора, да. Блять. Минули годы наши дела, блядь. А -а -а. Блядь, как длиннее купить-то? Погоди, да. Так. так, нажать вон. Да, да, да. Так, походу, облоб, пока. На первый раз. А -а Попытка на ту. Так, покупаем стартовый пакет. М -м -м -м. Правильно. Так. ожидание авторизации. Mm. Вот она. Спасибо за покупку. Окей. Okay. Ну все. Ч, все так просто что? Ли? А -а -а. Ты Это знаешь, что? Ты знаешь, что мне выпало? Ч? Выпал кинари, который вчера мне вышел с паков. Ну что за фигня? Ну бля. Ну блин, Фух. так нечестно, да? да печально, печально. <мт> вообще так не играю нафиг ну давай посмотрим что там в паках печально конечно -то. надо было вчера открывать да не значит кто выпадет а не ктун не может выпасть ни хрена может нахуй. очень жалко конечно так я так думаю, больше легендарок, наверное, и не должно быть здесь. По умолчанию. О, эпик на валиде. Так, эпик ты что выбирал? Чё? обычную визу, да? Так, демонтаж да. земли, да. Из Послушайте. карты оплачивал, да? Да, да. Все. О, еще один эпик, прикинь. Золотая эпическая карта. М -м -м. Да, еще одну легу и все, вообще все, все окей будет. О, еще один эпик. Эпическая карта. М -м -м. Так, ну 5 паков открыли ни одной леги, <смех> печально, скажем, Кинари, конечно, меня немножко разочаровал. Ну ладно, 400 пыли с одной стороны, так-так. Не сказать, что, не сказать. Что карта карта так. Так. И чё ты заполнял туда все эти имя фамилии? Да. А нет? Как нет? Нет, просто номер карты и все о, еще один эпик, прикинь Ммм, знаешь что? М -м, давай не крока, пожалуйста У меня один он Пожалуйста О, Кровавый Вой тоже неплохо Тоже не было Ну, давай на под занавес Легендарочка, ну Готово И крайний пак, что у нас там? Как ты думаешь, есть легендарка в крайнем паке? Да откуда, блин? Зато две редких. Золотая редкая. Агент Шру золотой. Равенство. Уже хорошо. Ну да. Ну, в принципе, нормально. Пойдет. Хотелось бы, конечно, лучше. С легендарочки немножко пролетели. Ну, ладно. Ну, по пыли получается 685 у нас пыли. И там, по-моему, Пару золотых у меня было карт, я не буду оставлять их. Так, равенство дублирующее. Вот на рогу Агент Шру нам выпал золотой. Скорее всего в пыль пойдет. Дальний. О, прикинь, у меня дальнего зрения не было. Еще куча куча карт нет вообще еще куча карт элементаль земли тоже не было М -м -м. все кажется не так уж и плохо на война, ну, да, война конечно конечно. вой тоже воя не было вот мощный удар золотой тоже можно будет попылить кровавый вой М -м -м, ну играет я думаю где-то часто видел, конечно, идеи. В принципе, я никогда его не играл. <coughs> ну, 300 рублей, в принципе. Нормально. Бывает хуже, но реже, короче. Вы согласны с вами? Думаю, вы да, нормально, что-то да. Просто у тебя были, видишь, у тебя выпало вчера карты. Да, Кинарий, просто это уже четвертый мне кинарий будет. Это третий Кинарий, который ушел в пыль. Один из них был золотой. Ну ладно, пойдет.